Здравствуйте, друзья! Карта, предоставленная нашими американскими не-партнерами из Института изучения войны, ничего хорошего киевскому режиму не обещает. Ну а дабы покончить с данным тезисом «Вы не понимаете это другое», покажу вам фотографию действующего президента Беларуси по версии наших европейских не-партнеров. Света котлета, как ее называют в народе, тоже двумя руками за фашистами. Об этом свидетельствует не только вилка на ее грудях, но и свастика, вышитая у нее за спиной на полотенцах. А это остатки захистной техники, уничтожены в жилом квартале Харькова-Град. Как видите, стоит он прямо в жилой застройке. И нет, вчера Бандерштату прилетело не в СБУ вместе с нефтебазой. Это высокоточными крылатыми ракетами был уничтожен цеха Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали в том числе зенитно-ракетные комплексы ТОР и старенькие С-125 еще советского производства. И таки да, власти Львовской области заявили, что теми же ударами полностью уничтожена нефтебаза во Львове. Мэр Мариуполя Вадим Боченко дал интервью «Униан», самое ценное о том, что он сказал дословно. «Есть окраины города, которые россияне взяли под контроль». В Мариуполе, между тем, как видно из самого города, добивают остатки фашистов в двух котлах. И да, именно фашистов. Не только потому, что это остатки полка АЗОВ, но и потому, что, говорит киевский режим и его чиновники, к примеру, Председатель Комитета по здоровью украинской нации Радуцкий сообщил, что открытием штаба Международного Красного Креста легализуется насильственный вывоз украинцев в России. Естественно, потому что этим самым Международный Красный Крест наглядно опровергает ложь Гордона о том, что всех несчастных забирают насильно в лагеря НКВД, где под пулеметами мучают и чуть ли не убивают, не сжигают в фичах. Ну а губернатор Луганской области Сергей Гайдай описал ситуацию в Рубежном и Попасной, что тоже очень важно. «Дословно, наши войска продолжают выбивать российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупантам частично удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии враг пытается закрепиться, совершить штурм, однако несет потери». Ну, зная некоторую запоздалость, чин киевского режима и в том числе мэра Мариуполя можно судить о том, что ВСУ пытаются отбить и тот и другой город. Ну и в ближайшее время в ЛНР может состояться референдум о вхождении республики в состав России. Об этом сообщил глава республики Пасечник. Как видим, эта республика вместе с Донецкой уже восьмой год пытается тоже насильно войти в состав Российской Федерации. Мэр Ивана Франковска Марцинкев сообщил беженцам из э, восточных областей Украины дословно «говорите по-украински и не забывайте, что вы в гостях. Это к вопросу о единой нации, единой краине. Не забывайте, что вы в Галиции». Секретарь СНБУ Украины Андрей Данилов предложил странам, у которых есть территориальные претензии к России, начать войну. И попытаться забрать территории. Ну, прежде всего, речь идет о Нагорном Карабахе, Курильских островах, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, и Калининграде. Есть территориальные претензии и у некоторых наших прибалтийских э, соседей. Я думаю, что они могут начинать. У нас без дела простаивает почти миллионная армия. На Украину ввели ее меньшую часть, даже половину контрактников не ввели. И да, высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным комплексам С-300 и БУК в населенном пункте Плесецкая под Киевом. Это официальные данные Минобороны. Ну а здесь в Севастополе эти пуски видны практически каждый вечер. Ну и ко всему прочему наблюдаем наши любимые бастионы, которые здесь регулярно выезжают на боевые стрельбы. Кстати, напомню, что уже 27 марта, а не позднее 26 Херсон должен был взять под контроль вооруженные силы киевского режима. Они срывают все графики контрнаступления. В общем-то, непорядок. А между тем, Гардиан в очередной раз сообщает, что в Польше работорговцы вовсю зарабатывают на женщинах и детях, бежавших с территории Украины. И в эту же тему Фарион, так и не научившая украинскую нацию размовлять украинскую умову, э, сетует и кликушествует. Дословно, слушайте, беженцы, прекратите позорить Украину тем, что вы говорите на путинском языке. Я бы скажу, уточнил, на пушкинском языке. Ну и специально для ВВП и Шойгу просят директор распорядитель МВФ Георгиева. Дословно, нам нужно, чтобы к июлю... В Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие. Они пока стабильно растут, поэтому убедительно прошу Владимира Путина и Кужигетовича прислушаться к просьбе директора-распорядителя МВФ. Ну и последняя новость. Страховая компания Цюрих Insurance отказалась от логотипа с буквой Z в соцсетях, так как это может быть неверно истолковано. Ну, на самом деле все верно истолковано. Пока на этом все. Всего вам доброго. До новых встреч.